здравствуйте дорогие подписчики и гости канала привет вам от самой большой кости в горле анны харитоновой да и шутка ли по миллиону полтора и более проглатывала и ничего а тут 250 тысяч и поперхнулась наряду с устоявшимися работодатель года и гений технической мысли готов быть костью в горле Таковы реалии современной медийности. Имени и фамилии уже маловато, а вот Владимир А.К. Кость в горле – то, что сегодня нужно начинающему блогеру. И коль скоро Анна Харитонова А.К. Работодатель года позаботилась о том, чтобы я им стал, буду стараться соответствовать. Итак, встать. Суд идет. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Шутка. Можете сидеть, суд уже прошел. И после Желенкова АКГТМ дубну посетила юрист ооо бизнес-медиа светлана голубева Отработала это хорошо без свойственных хритоновые ужимок и самолюбований отрапортовала как отче наш на все вопросы судьи и поддержала требования бизнес-медиа в полном объеме слегка приврала но несущественно в рамках понимания этики юристами мне даже возразить лень было Одним словом, множество судов, против почувствовавших себя обманутыми и нежелающими платить роялти за неработающую франшизу, пошли Светлане на пользу как юристу. А вот та бумажка, которая заставила биться сердце Светланы чаще и изображать недоверие на лице и в голосе. На бумажке этой, черным по белому, написано... Что специализированное предприятие «Волга», осуществляющее обслуживание лифтов на территории Дубны, считает установку рекламных конструкций на кнопку вызова лифта недопустимой. Светлана выразила сомнение в компетентности заключения данного предприятия, и суд счел возможным пригласить в качестве третьей стороны представителей данной организации, отложив слушание дела почему я об этом рассказал возможно кто-нибудь извлечет пользу из этого ну и потому что освещаю все происходящее между мной и пресловутые бизнес-медиа и если я проиграю этот суд я сообщу вам и об этом дабы вы смогли извлечь из моего поражения урок и в своем противостоянии данному франчайзеру одержать победу ведь на том и коллективный разум и немного о продвижениях своего продукта и создании видимости его востребованности вот почему нам кажется, что отзывов о реальности заработка на этой франшизе так много. Потому что для их тиражирования SEO Харитонова создает пачками аккаунты, заливая на них свои ролики и этой несложной процедурой вытесняет ролики с реальными отзывами. И если аккаунтом Харитоновой вдруг больше недели, месяца, двух, то они какие-нибудь вот такие, например. И это понятно, вокруг Харитоновой преимущественно находятся ей подобные понятно и другое многие франчайзи готовы записать любой требуемый хритоновый отзыв за то чтобы не платить роялти платить которые нещего ведь по факту бизнес не приносит дохода по полгода и более а у некоторых вообще рекламодателей нет 5 месяцев к ряду ни одного здравствуйте меня зовут владимир я франчайзи из дубны я ищу людей, у которых получается заработать с помощью этой франшизы. Сейчас я обращаюсь к этому человеку. Может, не стоит так откровенно вводить людей в заблуждение? Ведь подобное действие будет иметь крайне негативный оттенок в глазах ваших коллег и друзей, которые узнают об этом со страниц Ютуба или социальных сетей. Да и на вопросы следователей впоследствии, а как мы догадываемся, все к этому и идет, что вы будете отвечать, если есть подтверждение тому, что в своем отзыве вы призываете людей вкладывать деньги в бизнес, который у вас вот уже 5 месяцев приносит только убытки? В беседе вы сказали, что планируете расторгать договор. Может, не стоит усугублять ситуацию и перед расторжением записывать этот отзыв? И под конец ролика о том, сколь неразборчиво в методах привлечения покупателей Анна Харитонова. Здесь хорошо видно, что да, и обратите внимание на соотношение лайков-дизлайков. После того как вторые начинают перевешивать первые, она закрывает доступ к статистике так вот что мы делаем находясь на странице ролика бизнес-медиа мы открываем исходный код страницы и вбиваем в поиск слова keywords это ключевые слова по которым пользователь ютуба сможет попасть на канал или ролик харитоновый смотрим на эти слова они же теги но что это реклама на кнопке обман но это же мой тег по которому мои потенциальные зрители смогут меня найти. Аня украла у меня тег. поясню, зачем она это сделала. Это довольно-таки распространенный способ мошенников. Не знаю, зачем Аня взяла его на вооружение. Привлекать потенциальных жертв, даже если те находятся на тот момент в лагере, не доверяющих его сладким обещаниям и ищущих информацию от его оппонентов. И каково же их удивление, когда даже по запросу «бла-бла-бла, обман, развод» они попадают на видео с положительными отзывами. После этого несчастные отбрасывают последние сомнения, уверовав окончательно в честность продавца. Аня, удалите этот тег из своих видео, и на один коварный вопрос следователя вам отвечать не придется. На этом выходной выпуск рассказов о том, какими методами Харитонова и Жиренков создают видимость успешности своего бизнеса, подошел к концу. Однако самое интересное нас еще только ожидает. Ставим лайки, если видео показалось полезным, подписываемся на канал и комментируем свою точку зрения на проблему под названием реклама на кнопке лифта. Увидимся в ближайших видео.